Я недавно был в путешествии на Камчатке, ездил за рыбой, смотрел, как она вылавливается, пробовал ее на вкус и спрашивал, как в рыбном крае готовят уху. Набрался опыта в приготовлении ухи и сегодня я вам расскажу, как же на Камчатке готовят уху и чем она отличается от всех остальных. Из всех камчатских видов дикого лосося, я, ну и вообще на мой взгляд, считаю, что горбуша самая оптимальная для ухи, у нее особый вкус. И она создает несколько другой, нежели, например, чевыча или кита. Чаще всего камчедалы не наваривают бульон на костях. Но некоторые из них говорят, как же так, нужно бульон наварить. Поэтому я использую, например, плавники и хребет. У меня здесь как раз вот от разделки рыбы. Я отправляю их в бульон, лавровый лист, сразу же отправляю картошку и морковку. Как я уже сказал, кто не наваривает бульон на рыбе, те сразу наваривают бульон на овощах, а потом добавляют рыбу. И все. Я все-таки решил, что немножко плавников поварим для того, чтобы у ухи был лучший вкус. Я использую две рыбы, горбуша и палтус. Потому что палтус в Тихом океане водится полным-полно, это рыба жирная, дает дополнительный интересный сливочный вкус для ухи. Так, бустер включил для того, чтобы овощи сразу же загорелись. Ой, в смысле все, чтобы сразу закипело. Пока у меня закипает кастрюля с овощами и с хребтами и плавниками, очень важным элементом, я бы сказал, одним из самых важных, ухе является голова. Причем ее разрезают вот так вот вдоль на две части и варят вместе со всем остальным. Потому что щечки, которые находятся вот здесь, это самый большой деликатес на Камчатке. И важный деликатес рядом с щечками, это глазницы. Сам твердый глаз не едят, а вот то, что вот находится вокруг глаза, вот в этой, это самое-самое вкусное и премиальное. Лук добавляем практически сразу, то есть пару минут морковь и картофель отвариваются, и следом можно добавить свежий лук. То есть, по идее, все вместе должно создать некий вкус для бульона. Помешиваем, помогая, так сказать, закипеть в воде. И как только у нас овощи закипели, даем им повариться буквально 5 минут, не более. Картошка нарезана мелким кубиком, поэтому все сварится довольно быстро. Главный принцип камчатской ухи – не заморачиваться. Сразу же добавляем черный перец. Вообще его нужно добавлять горошком, но мне не нравится, когда в ухе плавает горошек. Поэтому я его перемалываю и с крышечки довольно большое количество высыпаю прямо в кастрюлю. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Я работаю на индукции. Чем хороша индукция, она быстро нагревается. Если у вас есть гусятница, вы ее ставите вот так вот на две конфорки, врубаете их, и у вас одновременно работает и все нагревается. Вот это я понимаю. Бульон почти готов. Картошки осталось вариться одна минута. Помимо всего в каждой ухе должна быть заправка. Это мелко рубленный лук и укроп. Без этого никак. Даже на Камчатке Использую только вот эти два ингредиента. Лук режу и белую, и зеленую часть. Произвольно хотите помельче, хотите покрупнее. Главное, чтобы было удобно, кушать ее ложкой. Я нарезал укроп. Плавники, которые дали нам навар, пора обнимать. Но вообще-то я вам скажу, на Камчатке это ничего не вынимается. Не хребты, это все можно обладать И люди, живущие там, ценят это больше всего. Больше, чем филе. Голову оставляем, достаем только вот то, что у нас состоит из костей, то есть мусор. А теперь мы отправляем в кастрюлю филе. Вообще на Камчатке рыбу режут поперек и оставляют и реберные кости, и позвоночник, и кожу. Но, в частности, у горбуши я оставил кожу, но убрал кости. Почему? Потому что у кожи очень мелкая чешуя, она не влияет никаким образом на поедание, она не мешает, но кожа дает очень хороший навар для бульона. Поэтому горбуша у меня идет с кожей, но без костей. Я перекладываю все в бульон. Обязательно брюшной плавник нужно оставить, потому что это деликатес. И очень важно оставить жаберный плавник. Вместе вот с жаберной костью, это называется колтычки, колтычок на Камчатке, это, это очень важный элемент, если этого в ухе нету, уха не получилось, все. И обязательно палтус, палтус я резал вместе с костями, ну как меня учили на Камчатке, я столкнулся там с этим на каждом шагу, что с костями все гораздо вкуснее. Я говорю, можно же ведь кость может попасть в горло, они говорят, но ни у кого она у нас не попадает, поэтому мы все делаем с костями. У палтуса нет чешуи практически, ее можно чуть-чуть поскоблить ножом, но я тоже оставил и куски палтуса с кожей. Главное отличие камчатской ухи от всех остальных, это отсутствие какой-либо крупы. На Камчатке считается дурным тоном добавлять какую-либо крупу. Не добавляют помидор, ну, кто-то добавляет, но чаще всего не добавляют томат и ни томатную пасту, ни помидор, никакую обжарку. И самое главное, должно быть много рыбы и мало овощей. Вот это камчатская уха, потому что рыбный край может себе позволить. Когда рыбу опускаем в бульон, ее не нужно мешать, для того, чтобы она не рассыпалась. Я сразу нажимаю на бустер, для того, чтобы она вскипела и уха готова. Не нужно варить долго рыбу, нужно только довести ее до кипения. И чем быстрее мы это сделаем, тем вкуснее получится уха. Как только уха закипела, сразу же выключаем плиту и убираем. Потому что если вы будете варить рыбу, она станет сухой и жесткой. Теперь добавляем лук и укроп. Довольно большое количество. Так будет гораздо вкуснее. Лук с укропом слегка перемешиваем. И наливаем в тарелки. Обязательно должен быть в тарелке колтычок, Обязательно половинка головы. из этого никак. Несколько кусочков палтуса, несколько кусочков горбуши. Уха должна состоять из рыбы. А в камчатской ухе должна быть обязательно дикая рыба, потому что там ничего не выращивают. И когда мы им говорим, что в Москве едят выращенную рыбу, они говорят, конечно, когда у тебя в реках плещется все это вот так вот выскакивает. Можно себе позволить такую штуку? Бульон. С дна картофель и морковь. И заливаем все это бульоном. Бульона должно быть поменьше, а рыбы побольше. И камчатскую уху нужно раскладывать обязательно большими порциями, потому что это же рыбный край. Поэтому уха камчатская должна быть простая, вкусная, насыщенная и наваристая. Идея, да, почувствуй себя так.